Субтитры с тобой, дорогие мои прошла. Вспомни, милые, наши встречи и слова любви, что ты мне... часы свиданий наших позабыл Я страдала Я страдала Я ждала тебя, звала тебя в тоске. Знакомый затерялся вдали. Снега, Ночь метельная в стёжку замела, По которой, по которой я с тобой родимый рядышком С тобой, родимый, рядышком хорошо. Прошла...